Ну что, лиман прогрелся, солнце, тепло, гидрокостюмы не нужны. Офигительный день. Э, провальчики, он Ваня катается на семнашке. Мы на гидрофойлах. Прогноз. Сегодня только раскачался. Завтра будем снова кататься. Вау!